вот такая варочная поверхность фирмы аристон значит в чем проблема держит газ только на этих двух комфорках а здесь такое впечатление ну, по виду комфортов изначально никогда не работал но суть в чем. Зажигается, все на всех четырех искрах проскакивает, газ идет, пока нажимаешь, пока нажал, газ идет на всех комфортах, зажигается, отбрасываешь клавишу и газ тухнет. Не, не держит клапан газовый клапан защиты не держит. Что необходимо, я покажу, как в большинстве случаев можно решить эту проблему. Откручиваем вверх. Для этого нужно снять все компонки. Я уже все откручиваю. в общем-то и разобрался. Вот эти клавиши, ручки, снимаются просто движением вверх тянем за ручку вверх не опасаясь она снимается теперь откручивать ну, данная модель всегда нужно откручивать вот эти крепежи на форках ну, и в этой модели еще вот здесь два крепежа все когда все крепежи будьте аккуратны, крепежи замаслены, поэтому чтобы не ссорвать шлицы, нужно хорошо вычищать шлицы винтов. Ну и снимаем панель верхняя. После снятия верхней панели обратите внимание на то что часто не срабатывает клапан при работающих термопарах я проверил термопары не в обрыве но здесь они закисляются что нужно сделать открутить пшикнуть каким-нибудь или почистить щеткой или я вот пшикаю типа вд раскислитель раскислили, немножко почистили, ну вот так, берем, откручиваем, он откручивается, потом немножко так вниз Оп, и выходит. Значит, здесь нужно зачистить хорошую площадку, зачистить вот здесь вот чтобы был контакт и закручиваем и так проделаем в общем-то со всеми четырьмя здесь было два закисленных после того как я проделал это со всеми со всеми то есть все четыре прозваниваются держат если этот подключить на другую, на, допустим, из не работающую подключить на работающую термопара работает, но клапан все равно не держит. Здесь был заводской дефект. Значит, какой заводской дефект? Сейчас я вам покажу. Вот здесь, когда нажимаешь, обратите внимание, клапан. Вот обратите внимание здесь. Полностью вдавливается шток. На тех же нерабочих, на этом и на вот этом последнем здесь вот этот шток, ну буквально ну миллиметр вот так вот ходил и все. Когда снимаю кран, все хорошо ходит. Ставлю на место, вот чуть-чуть ходит и поэтому не додавливает шток. В чем причина? Причина оказалась заводская крепеж. Вот этот крепеж, это такая пластина, вот этот крепеж, который держит кран на трубе, он так заворачивается снизу и упирается в этот рычаг, который толкает он Этот рычаг идет аж с этой стороны, начинается отсюда, заканчивается сюда, и с той стороны просто мешал. Я его подпилил, и все теперь. И этот рычаг тоже полностью до конца движется. Какой-то заводской брак, Поэтому обратите внимание, может быть и это причина. Ну и все теперь. После того, как контакты электрические восстановлены, все четыре комфорки держат газ, загораются и отремонтированы. Модель называется тут правда верх ногами, но вот как-то так. Обратите внимание на бирку. Здесь есть только код, но модель PH 640. МСЮ. Отремонтировано. И смогу соберу, покажу, как все теперь работает. Можно отдавать клиенту.